Держины горы, бедные жертвы, ни в Здесь когда-то поиск дары, гетары, Исплетались обряди волос. Я огонь раступаю в огромном котле, А малькам по, -по шерлу ползет. Бурлящая лава течет по земле, И с тобой. I just, oh yeah, bro, I like this And now I look oh, yeah Брат по плоде, в